Добрый день, меня зовут Лозовой Евгений. Мне 36 лет и буквально 4 месяца тому назад я решил приобрести новое образование. Этим новым образованием стало тренерство. То самое тренерство, навыки, которые возможно здесь получить, те самые достижения, которые ждут нас в будущем, это все дает живое дело. Я лично благодарен этой школе, и Алене Сысоевой, которая наставляет, направляет, разбирает, а потом собирает в более совершенной версии себя, в том числе в абсолютно новой профессии, профессии тренерства.